Что думают жители об исторической деревянной застройке которая разрушается и в ней еще вынуждены жить люди если вам абсолютно наплевать на ваш город то можете сделать такую вот прекрасную инфографику и затоговать ее сверху вот с этого ракурса все выглядит крайне симпатично еще один рок куда-то в никуда это алярм пацаны так жить нельзя если вы хотите убить туризм в вашем городе, вот так вот относитесь к туристической инфографике. Но вообще базовый цвет Кирова, как я замечаю, это все оттенки желтого. Привет, ребята. Так уж вышло, что сейчас заканчиваю свое путешествие по Поволжью. Через 10 городов в 11 я вновь на русском севере, который так люблю. Это город Киров, самый восточный город, основанный еще в Древней Руси. У него богатая история. Город купеческий, город с непростой судьбой, который как бы ни к чему не относится. Это уже не Поволжье, это еще не Урал. Здесь достаточно далеко от крупных древних русских городов, поэтому здесь всегда была своя атмосфера. Из-за этой атмосферы мы сейчас и отправляемся. Киров стоит на реке Вятка, знаете, ли? и прямо за Вяткой находится Слобода Дымкова, деревня Дымкова, то место, откуда пошла так называемая Дымковская игрушка, которую я вам сегодня еще покажу. И вот здесь они домики разукрасили, именно под этот вид росписи. Это они, конечно, молодцы. Ну, Киров и Киров. Кто такой этот Киров, господи. Сок всего в России названо его именем. А это на самом деле. Киров, ты стал Киров только в 30-х годах 20 -го века, а до этого его история тянется аж с 181 года, когда здесь уже было поселение новгородцев. Первые упоминания письменно о Кирове датируется 14 веком, и тогда этот город назывался Вяткой. Чуть позже, уже в 1455-1457 году на крутом берегу реки Вятки возвели укрепление, названное Хлыновым. Ну и каким-то образом весь посад, образовавшийся за крепостными стенами, тоже потихоньку стал... Называться Хлыновым. Прошло много лет И Екатерина Вторая Вновь переименовала город Вятку Для того, чтобы не было никакой неразберихи Ну, приводили они в то время К единообразию всю Документацию ну, а потом, после убийства Товарища Кирова, естественно Город был переименован в его честь Поскольку родился он в Кировской области В городе Уржуме Но, правда, вот маленькая проблема В Вятке-то он никогда и не был Уржумцы тоже хотели, чтобы их город Назвали Кировым ну, По крайней мере, так пишет Википедия Говорит о том, что люди трясли Руками, ногами Бились за это Но так назвали все-таки Город более крупный И сейчас мы в Кирове Войдем в центральный парк культуры, отдыха естественно имени Кирова он встречает нас практически сразу же у вокзала посмотреть какая красота необустроенность но кто-то в интернете из местных писал о том что убитые бордюрные камни это такая местная фишка вроде как визитная карточка вятской земли Смотрите, какая милейшая штука сохранилась Местность тут достаточно холмистая Неспроста, как и Москва, как и Рим Киров стоит на семи холмах Здесь же в парке находится цирк Вот он перед нами Постройки 70-х годов В свое время считался очень современным можно здесь было проводить и представление на льду, и представление на воде. Что статус? Красотами заманивают. Мужички он рыблоет. Это хорошо, хоть и немножко, конечно, несовременно сделано. Все в таком Киростайле. В Беларуси вот на Светянской водной системе опоясывающий город примерно такая же история. А у меня не серии без упоминания о Беларуси. Каскадная система здесь объединяет верхний и нижний пруд. Красиво, кстати, задумано. Перепад высот здесь достаточно значительный. Вот это хорошо, это молодцы. Я же всегда говорю, если хорошо, то хорошо. Местный музей Диорама. Ну, здесь, как вы понимаете, диарама сама и какое-то количество музейных экспонатов. А себя прекрасная дама с фонарем. Это бегущая по волнам, по мотивам романа Грина. Поскольку, наверное, самым известным уроженцем Кирова, которому здесь многое посвящено, является как раз таки писатель. С польскими корнями грин. Вот с этого ракурса все выглядит крайне симпатично. Кстати, этот памятник, как и многое другое в городском благоустройстве, создан с подачи местного губернатора Никиты Белых, которого многие граждане вспоминают добрым словом. Он действительно поговаривает, занимался здесь проектами по городскому благоустройству, заботился о местных гражданах, о местной городской среде, но, как-то обычно бывает, был в 2018 году осужден за получение взятки. Так это или нет, утверждать я не берусь, но факт остается фактом. Чистые пруды, застенчивые его, не всегда... Хорошие идеи оказываются хорошими, здесь вот на площади закладываются именные камни, но как вы видите, вот эта вся рекламная штука испорчена, абсолютно все уже стерлось, наверняка нет уже, конечно же, никакого свадебного салона и все памятные плитки выглядят вот так вот, абсолютно ужасающее убитое состояние Но, ну, во-первых, только очень странный человек Может заказать себе такую фигню Которая вот Очень быстро сломается Да и никто за этим Ухаживать не будет Тут все датируется Десятым годом Очевидно, это год банкротства этой компании А нет Двенадцатый год и дальше уже таких в менее убитых местах Это ужас просто, ребята. Вот к чему приводят идеи, связанные с дурновкусием Ну как можно в городе, где абсолютно ушатанное дорожное покрытие В том числе в пешеходных зонах Делать такой перформанс Это же какой-то сверхсарказм Что это? Да тоже имеет какое-то ритуальное значение Чтобы было максимально празднично вот Решили установить такую арку Очевидно, там должны быть вазоны с цветами Но не сезон уже Русский север, сентябрь как-никак Тут сегодня, кстати Женщина в хостеле Узнав, что я из Воркуты С севером рассказала Да какая Воркута север обижен был до глубины души Сентябрьский проспект Главная магистраль города Одна из главных Заходим во дворы И погружаемся в такой вот Беспросветный Абсолютно Беспросветный Это алярм, пацаны Так жить нельзя Известный блогер Урбанист Аркадий Гершман В своем блоге назвал Киров городом уставшим А я вот погуляв вчера уже здесь практически целый день без камеры Могу применить другое слово Я же не крутой блогер-урбанист Ушатанный Город безумно ушатан Вот там, где он скрыт от глаз людских Ну и там, где он открыт людским глазам Он тоже местами не лучше Такую вот я установочку даю на этот выпуск Но вы не обижайтесь Будет много всего и красивого да, вот она, типичная картина. Потому что или снесите, или делайте что-нибудь. В гостинице Вятка, видимо, нет своей парковки. И они решили замутить парковку прямо посреди проезжей части. Это никуда не годится. Мы сегодня весь разговор-то будем вести не только с точки зрения того, что хорошо что-то или плохо, а с точки зрения того, что Киров входит в сотню крупнейших европейских городов, обладая населением свыше чем полмиллиона, и в городе наблюдается постоянный прирост населения. В России э, в четвертой десятке по населению. Представьте себе, насколько крупные городские агломерации разрастаются у нас в стране. Промыслы вятки. Вот, собственно, то, о чем я и говорил. Дымковская игрушка. Вот она, это игрушка, известная, наверное, любому русскому человеку. Кто-нибудь где-нибудь ты ее видел. Еще один вот промысел капкорешковый. Это резьба и изготовление изделий из капа наростов на дереве. Ну и, естественно, традиционные плетения из лык, бересты, вот Это соснового корня, между прочим. Так что богатые тут традиции. Куда без памятника Сергею Мироновичу, невинному, убиенному? Я вот нынче узнал, что товарищ Костриков, как в девичестве звали Кирова, взял себе псевдоним от личного имени Кир, из одного из тюркских языков, что значит «властелин», «владыка», «повелитель». Так вот и стоит. Стоит не просто, а на фоне... Сумма, вятка. Красуется в абсолютно ушатанном состоянии герб Кирова. Я скажу вам, что это очень-очень старый герб. Ну, по крайней мере, его прародитель. Так еще на Большой Государевой Печати у Ивана Грозного был лук со стрелами. Так обычно обозначали некрещенные народы языческие. Но это естественно. Тут и татары, и мордва, и удмурты. Рука вот эта вот э, раньше была в доспехе, но для того, чтобы привести это каким-то образом к геральдическим нормам, доспех был убран. Ну и сверху крест для того, чтобы смягчить языческое значение э, иных символов. Такая вот история, но, конечно, вот герб могли бы и подновить. Стыдно. Свернем к историческому центру на улицу Воровского. И должен я вам сказать, что в какой-то степени одно из названий Кирова, Хлынов, тоже переводится как город имени Воровского, поскольку город называется так по названию гидронима реке Хлыновки. А Хлын это ушкуйник, новгородский пират и разбойник. А также по топографической легенде Удмуртов, мол, летали здесь хищные птицы и кричали «Кылно! Кылно!» Ну что-то вроде нашего Кар-Кар И так и повелели Назвать это место Хлынов, но конечно это Скорее всего только легенда К сожалению, почему-то знак Я люблю Киров Решили установить в таком Еще одном ушатанном месте Рядом с медуниверситетом Вот здесь, глядя на это все Кажется, что любить Киров-то особо и не за что Вот такие вот виды ждут вас на улице Воровского и все это соседствует с первым наверное историческим зданием которое мне здесь встречается но к нему конечно же уже пристроили какой-то новодел если вдруг вам интересно как изуродовать старинный дом то пожалуйста старинные дома уродуются вот так люди зачем-то вывели в трубу прямо вот в сторону окна и поэтому все окно теперь грязное. Хукабар. Абсолютно ублюдское отношение к архитектуре родного города. И оно ничем не оправдывается. Я тут слышу мнение, мол, о том, что когда, например, такие старые дома зашивают в пластик, это делается для того, чтобы законсервировать, знаете, рих. До будущих регион чтобы потом замутить реставрацию но вы же понимаете что это абсолютная чушь если вам абсолютно наплевать на ваш город то можете сделать такую вот прекрасную инфографику и затоговать ее сверху александр нецкий собор ныне не рядом с ним соседствует вот такой вот домик вроде бы весьма симпатичный даже относительно подновленный Странно и грустно это все А тут еще и эта Осень золотая Болдинская А вот та самая филармония На входе в парк Гагарина Тут даже сделали Парные дома Ну и не могу не отметить, конечно, торговый центр Называющийся Крым Странное Скульптурная композиция посреди парка Возможно, если через нее пройти Окажешься где-нибудь В интересном месте А нет, я по-прежнему в Кире А ведь и правда Осень Смотрите, какое-то здание Еще одно На улице Урицкого А если девелоперам очень хочется, то в историческом центре города можно натыкать вот таких вот эпилептических пластиковых домов, коробок. Как это назвать? -то. Смотрите, наконец-то красоты. Прекрасный цвет серафимовский собор, построенный в начале 20 века для старообрядцев. Здесь была в то время небольшая совершенно община, буквально 170-200 человек. И для них архитектор Черушин, известный человек для Кирова, который спроектировал здесь огромное количество зданий, создал на деньги местных меценатов этот чудесный собор. Существует забавнейшая история о том, что в 50-е здесь неподалеку располагался зоопарк. И случился какой-то инцидент, то ли пожар, то ли что-то еще, и по громкой связи в городе сообщили, мол... Аккуратно, люди, граждане, ходите по улицам, потому что по городу разгуливают хищные звери И один из этих зверей, правда не хищных, верблюд, зашел в храм, улегся там и спокойно себе сидел, пока его не обнаружили Новая застройка посимпатичнее Это хотя бы не портит внешний вид исторического центра, что, конечно... Не может не радовать Выглядит это конечно Не категорически стильно Но Более чем достойно Для исторического центра Такого древнего города Всегда бы так Сравните эти Уродливые цветастые коробки И вот этот дом Что вы думаете на этот счет В то время как они Соседствуют С деревяхами. Которые там чуть дальше Вот что думают жители Об исторической деревянной застройке Которая разрушается И в вы ней еще вынуждены жить люди Очень популярная для Кирова история вот Надстроенные Деревом одноэтажные Кирпичные дома Смотрите как оно дальше Там тоже двухэтажки С окнами на уровне земли чтобы сохранять тепло. все Киров это не зря же русский север. Место достаточно холодное, продуваемое всеми ветрами. Близость северного леденитого океана сказывается. Иногда сюда очень резко врываются массы холодного воздуха. И температура бывает сильно скачет. Практически уже на берегу Вятки, а точнее на берегу Хлыновки, стоит Испенский диконик монастырь 1580 года постройки. Удивительное дело, на чего-то внутри меня попросили не снимать категорически. Меня это очень расстраивает, потому что церковные учреждения у нас же на самом деле живут на пожертвования. И очень странно, что простых граждан туда не пускают. Прямо напротив Трифного монастыря находятся остатки стадиона Трудовые резервы. В 1968 году здесь произошел огромный взрыв. Должно было проходить представление. И сюда было завезено в деревянный склад 200 килограмм пороха. Представьте себе, и помимо этого 900 килограмм прочей пиротехники. Естественно, все это бахнуло. Порядка 40 человек погибли, но по уверениям местных жертв, конечно, было гораздо больше. В Советском Союзе, наверное, все-таки принято было утаивать масштабы произошедшего. Сейчас, несмотря на то, что там есть футбольное поле и происходит какая-то жизнь, сам стадион находится в руинированном состоянии. Пускаемся вниз, к той самой речке Хлыновки, давшей название городу. А вот из-за чего сыр борта весь. Река Хлыновка. Я уже рассказал о двух версиях происхождения названия Хлынов, но все они, конечно, полумифические. Основной версией считается то, что когда-то на этой реке стояла плотина, и попросту говоря, через нее... Как-то раз вода от того река, до того, видимо, безымянная, получил такое название. Умиротворяющие русские пейзажи. Сколько церквей будет там. Еще один рок куда-то в никуда. перед нами самое старое гражданское строение Кирова. 1740 год. Вероятно, после одного из больших пожаров был отстроен этот дом, что по ошибке называется приказной избой из-за опечатки в документах конца 19 века. На самом деле, всегда это было пятийным заведением. Располагался он как раз близко к Монастырю, чтобы, мол, люди сидели, пили-пили, а про Бога не сбывали. По информации в интернете, в этом доме находится Музей народных промыслов, но, как мы видим, судя по всему, ни черта здесь уже не находится. Объект, говорят, культурного наследия. Вот она вся культура. Обвалилась и прогнила. Не силен я в ценных реставрации, но мне кажется, что такое небольшое здание уж как-нибудь можно было привести в порядочное состояние, тем более, что такой у него статус. Рядом со Спасским собором начинается небольшая совсем часть пешеходной зоны улица Спасская. Вот буквально она до следующего перекрестка. Ух, что-то мода на Арбат. Вход на нее со стороны реки Вятка Вот такими вот двумя чудесными зданиями украшен Выглядит очень здорово Ну и конечно же здесь сохранилась старинная застройка И здесь ее даже частично, пусть частично, но сохранили в реставрированном состоянии На Спасской улице установлено несколько интересных памятников, привлекающих людей, детей и туристов. В частности, вот этот автомобиль, это копия автомобиля, который сейчас хранится в Турине. Когда-то на нем был совершен автопробег от Парижа до Пекина. И пролегал он через Вятскую землю. Вот об этом и свидетельствуют эти указатели. Автомобиль-то итальянский. И все, наверное, может быть уже из поколения по-старшему их зрителей, известна такая стиральная машина, как Вятка Автомат. Так она является лицензионной копией итальянской стиральной машины Indysi. Так что вот в следующий раз, когда подумаете о том, что советская значит лучшая, вспомните этот факт. А вот он, памятник, один из двух в городе, дымковской игрушки. Дымковская игрушка по легенде появилась после того, как в городе появился праздник, называемый Свистопляской Есть здесь местечко такое, Раздерихинский овраг Когда-то на местных жителей ветчан напали удмурты, которых ушкуйники-новгородцы согнали со своих мест И послали они за своими товарищами в дальние земли Товарищи пришли, но, к сожалению, не с той стороны, а врага, и побили свои свои же. И вот эти фигурки, изначально женские, стали неким прототипом вдов погибших в той битве. Ага, скрытая реклама. Леди, вам есть что сказать? У -у -у -у. Вот чья это скрытая реклама. И это сейчас не скрытая реклама. Устюжане были теми самыми товарищами, что пришли на помощь и так нелепо погибли, а я должен сказать, что Вятка не имеет никакого отношения к ветчанам если вам известно такое по урокам истории одним из первых племен, пришедших сюда древнерусских, были Кривичи, а ветчане сюда не добирались вот она, наконец-то красота начинается обжитая дно смотрятся такие. Два универмага. Один постарше, другой, естественно, уже поновее. Вот, если начинается местечко поприятнее. Кстати, система глобус это местные супермаркеты, где вы можете найти Локальные продукты в большом количестве Говорят, что горожане ходят сюда чаще, чем Пятерочку и Магнит Не знаю насчет официальной статистики, но я вот кушать покупаю себе Ну и ровным счетом вкусными сувенирами закуплюсь именно здесь В честь дня рождения, Черт, рождения супермаркета Система Глобус Просто пройдемся по Спасской и посмотрим Конечно, не вся тут застройка сохранилась прям исторической Вместе с дореволюционными зданиями Здесь что-то из сталинских времен А там дальше уже Какие-то советские Дома жилые Но тем не менее Выглядит это пока что приятней Всей остальной части города На многих домах здесь висят таблички о том, что В том или ином здании находился его госпиталь И собственно именно большое количество эвакуированных в свое время привело к тому, что в городе произошел резкий скачок численности населения, практически в два раза. О, и на Спасске начинается адок. В абсолютно невероятном состоянии здание ушаталось, оно далеко не вчера. Ну почему-то здесь продается сувенирная продукция Африка. -мо, вот этот креатив. Главное не заходить во дворы. В общем-то, двор они решили оградить любимыми всеми нами зелеными заборами. Ну и для пущей красоты повесить баннеры с историческими фотографиями, которые тоже потихоньку уже затыговывают. Вот так вот выглядят достаточно неприглядно отреставрированные с фасадов дома. И еще одна Африка, напротив. Теперь это салон красоты. Дом покрасили веселенькие цвета. Но вообще базовый цвет Кирова, как я замечаю, это все оттенки желтого. Вот здесь это хорошо видно. Здесь даже управляющая компания делает себе желтые рекламные стенды. Но, возможно, это связано с тем, что этот свет изображен в качестве поля герба Кирова. Но я думаю, что просто у них вот была такая краска, и они решили успокоительный цвет, чтобы никто не волновался. Здание Ленинского районного суда. Я, конечно, могу ошибаться, но, кажется, именно здесь в 2013 году судили товарища Алексея Навального по делу киров Лес. Местный туристический центр. И знаете ли, я бьюсь за заклад, что это новодел. Вот спорил на Чирик просто, что это новодел. Перед ним памятник Витбергу, архитектору, который тоже очень многое здесь построил. И, кстати, когда-то принимал участие в создании... Храм Христа Спасителя Ой, прям замечательно Прям все написано Информация Здорово-то как Здравоохранение Вятского края Судя по изображению на этой картине Таким образом Выглядел дом Сейчас он выглядит не совсем так Можно заметить отдельные элементы Которые выглядят иначе да я зуб дает она в А здесь просто прекраснейший ансамбль сохранился. Почта России. С такой старой, старой еще вывеской. И почему-то почта России, господи, не подновила свой чудесный знак. Здесь же местный Кировский театр кукол. Красивенькое здание. И вот там вот дальше в уголку палеонтологический музей. Ну и вообще русский север славится своей палеонтологией останками динозавров. Например, в честь города Отлас названа даже одна из разновидностей динозавров Катласии. Здесь на стоянке под котельничами где-то было найдено большое количество ископаемых париозавров, чей возраст там колышется около четверти миллиардов лет относительно наших дней прямо рядом с театром кукол еще один памятник дымковской игрушки. но здесь уже абсолютно безбожная реклама мегафона находится я тоже когда-нибудь таким стану наверное в общем инструкция такова не прикасайтесь к младенцам а здесь вот красиво даже сделали, современно. Прямо театр кукол, идет такая дорог вниз. Правда, на фоне вот такого пошарпанного домика. Но ничего, но пусть будет. Вот тоже хорошая штука. Но такая уж обветшалая. Вот хожу, хожу, хожу, хожу, я покирую, понимаю, ну очень здорово здесь такой огромный... Исторический кластер На самом деле мы не прошли там, не знаю, наверное И пятой, и десятой части всего Что запланировано у меня по карте Но все в таком диком состоянии Все даже туристическое В дичайшем состоянии Вот если вы хотите убить туризм в вашем городе Вот так вот относитесь к туристической инфографике Ну что, ну это же даже картоночка, она же ничего практически не стоит Всегда можно поднапрячь местные типографии Для того, чтобы они сделали это для города Как-то ну, за свои денежки Ну, ребята Вот умеют же в современное строительство Вот умеют Ну, красиво Хорошо дополняют эти дома Спас улицу Ну, почему же так вот местами? Прекрасный художественный музей, кстати, располагается В Кирове Имени Художников Воснецовых, уроженцев Вятской губернии Витязя на распутье Наверное, все видели такую картину Знаете, кто это такой Аленушка, там, например А там установлен им Памятник Молодцы они тут в автошколе Интересно, что здесь должно быть По замыслу Городоустроителей Домик вот весело разукрасили И даже не выглядит шизофренично Но в принципе на таком доме Практически ничего не выглядит шизофренично Так что защита Кировский областной суд Попытались сделать Красивым с колоннами но как всегда вот эта страсть русских к остеклению она победила здание начала 20 века александровский костел когда-то вятку ссылали поляков и набралось их так много что им понадобилось свое молильное учреждение но советская власть естественно его верующих отобрала и до сих пор так и не вернуло. Там обустроили органный зал. И всего лишь пару раз разрешили местным католикам провести здесь свои богослужения. Для этого у них есть сейчас свои молильные дома. Наконец-то что-то современное. Ну, это прям как стена в Берлине. Но только, естественно, с нашим колоритом Меня до сих пор волнует вопрос Почему люди, которые занимаются графикой Не изрисовывают зеленые заборы То есть все равно же и те рельефные, и эти рельефные Вот объясните мне, господа Если кто в курсе А ведь могли бы, согласно госзаказу Сделать здесь что-то патриотическое там Ужасно местные дома нарисовать А эти какие молодцы Пока что это самое современное, что я видел в Кире. А, Дубская игрушка. Прорвалось что-то патриотическое. Человек, очевидно, просит прекратить, издеваться над исторической вяткой. Какие молодцы. Восхитительный паттерн, отсылающий нас маливическим традициям я думаю художник это знал это тот случай когда граффитисты уличные художники делают для того чтобы украсить свой город чего-то больше чем градоустроители вы можете не соглашаться конечно со мной безусловно в который раз я не претендую на то чтобы быть Всегда правым, но это гораздо интереснее, чем очередной арт-объект в виде рояля, футбольного мяча, водопроводной трубы, памятника дворнику или чего-то подобного. Автор многих здесь граффити Некий Евгений Сип Который бомбит очень много где Я не могу ручаться, что все это не является согласованным проектом Все-таки закрасить такой большой пласт забора очень сложно Еще чтобы потом все это не закрасили обратно в серые цвета Потому что нечего Но в случае Кирова в болезни на желтые Но все равно это... Чертовски красиво и хорошо. А, ну да, вот там он нафигачил свою рекламу внизу. Особенно задорно стрит-арт отражается в окнах Кирского облсуда. О, а вот уже и госзаказ пошел. Патриотические граффити. Но неспроста он здесь все расписал, потому что, очевидно, вот это его галерея, судя по тому, что я нашел в интернете. А чувак просто разокрашивает все. Ты молодец. Вот опять же надпись «Победа» будет за нами. Рядом с зданием городского суда выглядят два двояко. Заметить Забор-то с колючей проволокой Там от нас что-то скрывают Ну что, пожалуй, здесь в конце Спаской улицы мы и остановимся И отсюда же начнем Наш следующий выпуск Так что давайте До новых кировских встреч Подписывайтесь на контакт, на инстаграм На мой канал, ставьте лайки Не оставляйте без внимания Пока-пока, ребят.